к сожалению, нельзя. Но вы можете взять рассрочку от самого продавца. Подробные условия можно найти в блоке «Информация о проведении торгов». Уточнив их, возможно, вам легче будет приобрести понравившийся объект. Друзья, мы искренне желаем вам успеха и побед на торгах. Если у вас тоже есть вопросы о покупке имущества или условиях сотрудничества, то пишите в комментариях под этим видео, мы с удовольствием вам поможем.